А вот и он. Counter-Strike прекрасный и в меру опасный. Опасный он, потому что здесь команда Хайред Киллер против Fast Cup Nix и карта Тускан. Моя my favorite map. Обожаю карту Тускан. И очень переживаю, что ее до сих пор еще не добавили в CS GO. Обороняются Хайред Киллер сразу с агрессивных ноток, пытаются выбегать на прием банана И какой-то прием успевают здесь все-таки оформить, прежде чем все игроки обороны, которые вышли, в общем-то, под дугу, на дуге и остались о -хо -хо, и слайд Слайд Гардиан, отличный стрелок, хороший хедшот делает в коляску Странно, откуда у коляски голова, но тем не менее Минус от Аленки по хиту, и это 1-0 в пользу коллектива Хайред Киллер. Давайте познакомимся с командами более детально. Команду Хайред Киллер представляют FF, Нео, Филат, Слайд Guardian и Аленка. И так получилось, что Аленка это мужчина. Я очень долго думал, как так получилось, что Аленка это мужчина, но потом понял, что об этом не нужно думать. Ладно. Мужчина и мужчина. Бог с ним. Филат, кстати, делает энтрифраг и убивает Ахм Зора Далее, кстати говоря, после череды разменов В общем-то преимущество, которое получено было командой Хайрат Киллер в результате энтрифрага Теряется Позже ФФ немножко отдается Отдается, но Нео вроде как компенсирует то, что его тиммейт решил сыграть в отдачу И даблкил от Аленки 2-0 Состав микса Фасткап-микс Это Ахмзор, Формула Звездюлей, Коляска, Хит И Фу-фу-фу Вот такие э, никнеймы У ребят, ну и собственно Сейчас вам еще я здесь немножечко Подготовил инфы Инфы важный ну касаемо этой, Этого матча, относительно важный Для болельщиков команды Хайрот Киллер Я думаю информация действительно будет важная э, Озвучу вам ее Порционно, чуть-чуть Наверное все-таки попозже, пока что мы Давайте посмотрим за Тиглбаем в исполнении Fast Cup микса И здесь фу-фу-фу. Хороший минус. Дабл Даблкил от Филата. Филат просто не отпускает никого вообще с этой самой горячей точки, которая у нас здесь на зигзаге образовалась. И да, пожалуйста. Последний минус от Филата же и в этой же самой позиции. А, в общем-то, дамы и господа, следующая информация. Ну, собственно, Дима Филат. Все знают Диму Филата, все знают, что это один из старейших игроков команды Хайред Киллер. Он уже давно не играет. Не играет в Counter-Strike, он, ну, вот прям вот реально уже где-то более полугода. И 2 три э, Два раза в месяц, два-три раза в месяц с ноября начал возвращаться потихоньку в игру. И, собственно, он приходит в компьютерный клуб. И оттуда играет со своими ребятами вот такие вот миксики, ну и не только со своими ребятами. А, то есть, то есть, человек, как вы понимаете, находится в момент игры в клубе. И просто у него там вообще а, чил по полной идет. Есть еще очень два интересных персонажа в этом матче. И о них мы поговорим чуть-чуть позже! -чуть. Ничего себе! ФФ сейчас устроил-то, а? Вот вам и FF. Ворвался с меда, всех закрыл, Филат подпел ему в унисон, сделав еще один минус В общем-то, у нас здесь получилось 4-0 Два игрока с паблика Да, здесь есть два игрока с паблика, это FF и Аленка Ну, про Нео и Слайд гардина здесь говорить, в общем-то, просто даже и не о чем Да, все и так прекрасно знают, что Слайд Гардиана, что Нео Одни из жесточайших игроков, собственно говоря И также старейших э, игроков этого коллектива Так что, ух ты, Филатушка Даблкил делает Филат и продолжает, кстати говоря, искать своих соперников Еще один минус от э, слайд Гардиана И здесь, собственно, фасткап-микс пытаются э, занять большой квадрат На страже которого продолжит, видимо, играть э, товарищник Филат у него есть автомат Калашникова, есть 76% лайфбара. Он замечает еще одного соперника, но попадает в другого. Боже мой, третий. Третий от Филатушки. Давай четвертый. И четвертого таки угомонил. Вот так вот, дамы и господа. Вот такая вот жесть. Кстати, удивительно. Мне хватает легких. Достаточно быстро и много разговаривать. Я поражен. 5-0 в пользу коллектива хайрат Киллер. Ну и как обычно, наверное, стоит все-таки напомнить, что это команда, играющая против микса. Подобные матчапы должны заканчиваться э, плюс-минус э, всегда победой команды. Плюс-минус со счетом 16-8. Вот Такова статистика. Вот, на мой взгляд, по моим эфирам, я долго ее вел, долго подсчитывал, много матчей пересмотрел. Все-таки команда всегда должна играть, естественно, слаженнее, чем Микс. Ну, мы понимаем, что в Миксе бывают иногда разные очень персонажи. Очень жесткие персонажи, типа, вот, видели, да? По формуле, прям сейчас звездюли были выписаны ФФу Качественные очень. Однако, 6-0. В пользу коллектива Хайред Киллер по-прежнему ребята очень уверенно начинают оборонительную сторону на данной карте, что интересно и примечательно, потому что оборонительная сторона здесь все-таки чуть-чуть слабее. А слабее, простите. Так, вроде бы здесь в чатике я ничего сверхъестественного не пропустил. Важного вроде ничего не пропустил Все, окей Едем дальше Энтри Энтри фраг снова был сделан командой Хайрат киллер Фу-фу Готовится сейчас открыться на коты Но там много флешек очень прилетает Поэтому готовность сваливается на ноль И после этих флешек, кстати, на котах откуда не возьмись Материализуется из воздуха слайд Гардиан и быстро очень погибает Непонятно, аркада мне зачем была это сделана, ну да ладно Даблкил от Нео минус от Аленки и это седьмой для Хайрод Киллер Жесткое начало и причем пока что без шансов для фасткап микса Вот так и должны играть команды, когда они приходят в пятером раскатывать э, миксы на... Фасткапчики. Ну, тут, собственно, опять же, очень круто стряхнули э, пыль с клавиатур, как я сказал, хайред э, киллерцы. Начало прям такое, что аж боюсь сглазить. Но равенство. В очередной раз равенство не без проблем у атаки, но какие-то все-таки размены они периодически, нет-нет, да навязывают. Вопрос в том, что опорники на точке А, конечно, ну, как бы, вот вы видите, что делают слайд Гардиан, минус Ахмзор, и формула Звездюлев остается последний. Хороший хэдшот по Филату, но при этом и Филат перед смертью тоже успел попасть в формуле по голове. В результате чего в лайфбаре осталось чуть меньше половины. Минус Нео. Далее неожиданный минус по Нео. Ну и слайд Гардиан! Не промахивается вот это... Чудовище, а не человек Реакция просто бесподобная 8-0, победа в первой половине Уже за коллективом Hired Киллер, А Fast Cup Mix до сих пор Еще где-то в стороне У них все еще праздники Они все еще не отошли от них Дима Диман, приветствую Ну и далее, как вы думаете, что произойдет? Далее произойдет точки А по всей видимости, потому что есть игрок в каналке, есть игроки на меду и, в общем, были игроки на меду, и есть э, игроки в большом квадрате. Правда, коляску уже немножко откатили, но, собственно, и слайд Гардиана, видимо, укатили вместе с ней. Он, судя по всему, сидел в этом раунде как раз в этой самой коляске. Аленка погибает от рук Ахмзора. Далее, опять же, размены. Формула звездюлей развешивает двух сразу соперников. Филат остается один против троих и не остается. Филат один против троих говорит, нет, оставайтесь вы тут все вместе без меня. Как результат, как итог всех этих действий, 8-1. Команда Cup микса все-таки забирает себе матч матчпоинт, и это хорошо, потому что если было бы 16-0, я бы немножко, наверное, подрастроился. Но уже как минимум будет 16-1, что не является сухой каткой, поэтому можно надеяться на что-то интересное в дальнейшем. А вдруг сейчас Хайрод Киллер 8-7 проиграют первую половину? А? А вдруг? Здорово, отец! Здорово, Мико! Даблкил от Аленки, минус от Нео, и, наверное, я рано сказал, что Хайред Киллер про... выиграет первую половину со счетом 8-7. Хотя, в формула звездюлей Стрелок хороший. Стрелок хороший, но Нео оказывается более прытким. Ну и, в принципе, вы же все прекрасно знаете, кто такой Нео. Вы все прекрасно знаете, что этого человека большинство зрителей любят, ценят, помнят э, за именно его Дигл. Дигл у него, черт возьми, вообще очень жесткий. И одно время, лично я считал и продолжу так считать, в общем-то, что в это самое время Нео являлся, наверное, лучшим диглом вообще в Counter-Strike 1.6 на момент, когда команда Хайрат Киллер активно участвовала в турнирах. Фу-фу-фу. Минус слайд-гардиен, который снова не удержался и вышел зачем-то в непонятную аркаду. Здесь коляска в дыму, к сожалению, отдается. Формула звездюлей также отдается, а все они отдаются под ранее упомянутого мной Нео. Последнего забирают на миду, и, в общем-то, пока что избиение. Избиение ребятушек, которые участвуют в Мексике. 10-1. Хайрод киллер шансов не оставляют, и это, в принципе, свойственно ребятам из ХК. А, такое... За ними частенько прослеживалось. Уж на многих турнирах они отыгрывали круто. Вообще, в принципе, за, наверное, все время любительского комментирования Counter-Strike 1.6 я откровенно могу сказать, что полюбились мне и понравились больше всего. Две команды это Time Factor и Хайр Киллер. Все остальные команды, безусловно, тоже были хорошие, но конкретно эти две команды, на мой взгляд, всегда являлись чуть более перспективные, чем остальные. Ну, не знаю, что-то у них вот в игре было. Душа, что ли? Да и не было за ними каких-то таких серьезных косяков. Замечено лично мной никогда. Ну, конечно, у Time Factor там история своя. Это отдельный вообще вопрос. На это обращать внимание не будем. Но вот так. Так как есть, так и говорю, дорогие друзья. 11-1. Очередной раунд, где Хайред Киллер просто вышли и запушили Просто играя в обороне, ребята вышли и запушили Вот настолько жестко Порой можно разыгрывать карту Тускан, играя за слабую сторону Ну, типа, ты просто идешь, сам пушишь, сам себе делаешь сильную сторону и радуешься жизни. Ладно, Саня, чатик, всем ББ и удачи, до завтра, а то тут все понятно Еще будет вторая карта Витя, если что Простите, дамы и господа еще хочу сказать, что завтра, на всякий случай, uh, The Wolf Among Us. Завтра The Wolf Among Us. Продолжаем. проходить его. Вторую главу, если быть точным. Ну, а сейчас формула звезделей. Я только хотел сказать, что может затащить, но не может затащить. И не затаскивает. Ой, ах. 12-1. Всем привет. Сегодня играли ностальгии карты, как это было на Женином турике. Только от ФК. Первую игру соперники сдались, не зашли. Во втором матче попались так Тачана, по-любому знаешь их проклятие а, Нет, не очень знаю их проклятие, но сути это не меняет Я понимаю, что там у ребят было все сложноватенько, да? У твоих я имею в виду Ахмзор! Один минус, но ФФ, в общем-то, просто имея Дигл Говорит, да я выше вообще, чем вся ваша команда Развешивает оппонентов по веревочкам Формула звездюлей последний Хороший спрейдаун мог получиться, но получился такой себе достаточно посредственный. Забрал ФФа и не сумел забрать Нео. Последний раунд первой половины. Далее последует смена сторон. И эта смена сторон, конечно, вообще непонятно, поможет ли фасткап Миксу. Даже учитывая факт того, что, может быть, им в обороне будет играться попроще, я сильно сомневаюсь, что это будет ощутимо хоть как-то. Думаю, нет. Формула Вечный Ласт. Да, есть, кстати, такое дело. Ну вот теперь Спрейдаун зашел куда лучше. Правда, соперников вместо двоих здесь оказалось аж трое. Хип последний. Забирает Филата. остается один на один с Нео. Ну, Нео-стрелок качественный. У соперника 14 хп. Не думаю, что тут должны быть какие-то проблемы. И все таки Нео добивает. А то просто мне показалось, что проблемы реально сейчас могут появиться. 14-1. Всем привет, Александр Дайв с прошедшим. Э, тезка, приветствую. Спасибо большое за поздравление. Да-да, сложноватенько. 16-7 проиграли на Кобле. Жаль, что такой турнир от ФК подряд дают. Он ли сильных соперников кому-то везет, кому-то нет. Ну, без разницы, в принципе. Все рано или поздно, как говорится, попадут на стак Тачана. Либо вылетит раньше. Но это одна из сильнейших команд на данный момент на ФК. Поэтому ну, так или иначе на них будут попадать игроки. Неизбежно это все, дамы и господа. Фасткап Микс тем временем успешно защищают точку Б. Но именно что защищают точку Б успешно. А при этом все-таки на точке А, ну и на зигзаге, как бы были какие-то неприятности неприятности. Формула. Минус Аленка один на один со слайд Гардианом. Ну, такой, конечно, слайд Гардиан не должен отдавать. Но это... Это все-таки отдача. Я с трудом, с трудом, конечно, представляю, как такое получилось. Но формула звездюлей, по-моему, сделала эйс. Может быть, это, конечно, и не эйс. Но, как минимум, это точно какие-то минус 4. Это сто процентов. Тут, увы, я не успел отсчитать все по-правильному, сколько киллов кто и как и с какой позиции делал. Но факт остается фактом. На табло 14-2 и какие-то задатки для камбэка у Fast Cup Mix уже появляются. Формула звездюлей минус Фила. Топочки FF с ножа. Зарезал Формулу звездюлей. Ну а после того, как фраг-лидер команды Fast Cup Mix погибает, мне кажется, бороться здесь уже особо-то и некому. Коляска. Хоть и полный лайфбар, но девайс с МПшка. Два дигла должны разбирать И слайд справляется даже в один дигл. 15-2. Главное не участие, главное приз. Ахаха, шутка, конечно. Спасибо хоть за такие турниры. Не, на самом деле тут шуток нет никаких. Действительно, главное приз. А смысл участия без приза. Сафон тут не в не делает. Фасткап так сделал, чтобы на первом же раунде слабые команды попадали против сильных. И, кстати, да. Кстати, да. Но у фасткапа действительно так и сделано. Чтобы сильные... Самые сильные с одной стороны, самые сильные с другой стороны чтобы финалы, короче, были более зрелищными и более, более сбалансированными 3 в 4. Атака в очередной раз заходит на точку А И, ну, надежда только на формулу звездюлей Потому что, ну, статистика сама за себя говорит 20 на 15, только он может здесь попытаться что-то изменить Коляска... К... Коляска вообще не идет даже Ну, тут все Говорить больше не о чем, дамы и господа Первая карта очень быстро заканчивается, и заканчивается она со счетом 16-2 победой коллектива.